Только за 2018 год количество безработных людей в мире достигло более 192 миллионов человек. Тотальная безработица приводит к вынужденным поискам альтернативных источников дохода. В то же время с развитием технологий приходят и новые возможности. И одна из таких – это удаленная работа в сети интернет. Фриланс, блогинг, сетевой бизнес и множество других совершенно новых и увлекательных профессий. Но далеко не у каждого получается окунуться в этот безграничный мир цифровых технологий. Ведь удаленная работа – это такая же профессия, имеющая как свои преимущества, так и свои недостатки. Но если все-таки разобраться и изучить те возможности, которые открываются с приходом новых технологий в нашу жизнь, то несложно понять, что используя их можно зарабатывать действительно колоссальные деньги. Все зависит лишь от ваших амбиций, желания обучаться и, несмотря ни на что, идти к своей поставленной цели. Всем привет дорогие друзья с вами на связи сергей сидоров и сегодня мы поговорим о том как зарабатывать хорошие деньги в сети интернет и это видео в первую очередь для вас дорогой мой зритель если вы во первых хотите научиться приглашать партнеров в любой млм бизнес или проект потому что как вы знаете для того чтобы зарабатывать хорошие деньги необходимо строить партнерскую сеть с чем к сожалению у многих интернет предпринимателей очень большие проблемы во вторых вы хотите уже в в ближайший месяц начать зарабатывать от 50 тысяч рублей и выше. Да, понимаю, для кого-то, возможно, эта сумма будет звучать немного нереальной, но поверьте, когда-то я тоже был новичком и в течение более чем года абсолютно ничего не зарабатывал. Но со временем я разобрался, понял, как нужно строить бизнес, и буквально в течение 1 двух недель вышел на доход. От 50 тысяч рублей и уже намного выше То есть чеки были у меня очень интересные Ну и в-третьих, вы хотите автоматизировать свой бизнес сети интернета? Да, об автоматизации уже много сказано в интернете Кто-то до сих пор не верит, что автоматизация вообще может работать а все это происходит по одной простой причине, что человек скачивает да, определенную программу, определенный софт, не разбирается в ней, начинает настраивать, получает бан своих аккаунтов и в итоге только одно разочарование. Ну и конечно же у многих людей складывается впечатление, что автоматизация не работает, хотя на самом деле это не так. Ну и в четвертых вы хотите стать профессионалом в MLM бизнесе. Профессионал то тот человек, который может построить партнерскую сеть абсолютно в любом в любой компании или MLM-проекте. И неважно, где бы он ни был, он всегда будет зарабатывать деньги. Поэтому, если вы хотите стать таким человеком, то смотрим это видео дальше. Как вы думаете, что является самым важным построением сетевого бизнеса в интернете? Хорошая легальная компания, отличный классный маркетинг или, может быть, моментальные быстрые выплаты. Да, действительно, все эти факторы, они очень важны и имеют место быть. Но самым важным в построении сетевого бизнеса в интернете является система обучения и дупликации. Сейчас объясню почему. Представим, да, вы научились зарабатывать деньги в интернете, стали приглашать партнеров и уже, ну, соответственно, зарабатывать. Но ваши люди, ваши партнеры, которые к вам приходят, они не могут вас повторить и, соответственно, очень многие, опять же, уходят только с разочарованием. А как вы знаете, самые интересные деньги всегда идут с глубины, то есть от того, как работает ваша команда, напрямую зависит ваш доход. Итак, друзья, хочу представить вашему вниманию систему Smart Money. Это первое обучение в СНГ, за которое вы платите после результата. То есть вы сначала проходите обучение, зарабатываете деньги и, соответственно, уже с этих денег оплачиваете за обучение. Но сразу хочу сказать, что халявщикам здесь не место, так как в любом случае вам потребуется вложение. Вложение на рекламу, вложение... Как денежных средств, так и своего времени. Потому что любой бизнес сети его не построить без вложений. И многие, да, сейчас... До сих пор рекламируют различные проекты, что якобы ничего не нужно делать, заходи, не нужно ничего вкладывать, просто да нажми кнопку и зарабатывай деньги. Но, ребят, такого не бывает и в любом случае нужно вкладываться как деньгами, так и своим временем. Но если вкладывать их грамотно, то тогда результат, конечно же, не заставит себя ждать. А Smart Money напрямую сотрудничает с холдингом GMMG, поэтому отработка практических навыков идет именно в этом холдинге. То есть вы получаете обучение, идете по шагам, повторяете все то, что... Повторили уже десятки человек и вышли на очень серьезные результаты. Кстати, все отзывы вы можете посмотреть, перейдя по ссылке под этим видео. И, соответственно, получаете результат, зарабатываете деньги и уже только со своего да, заработка платите за обучение. Ну и давайте разберем, что же входит конкретно в обучение Smart Money. Во-первых, вы получаете четкий пошаговый видеоплан из 70 уроков, следуя которым вы уже в ближайший месяц начнете зарабатывать очень хорошие деньги. Во-вторых, система проверки домашних заданий. Я думаю, вы многие уже покупали какие-то различные курсы в интернете и знаете, что купив тот или иной курс, э, ну вы, собственно говоря, получаете этот курс и вам говорят «до свидания», то есть разбирайтесь сами как хотите, никакой помощи и поддержки в большинстве случаев вы не получаете. Здесь все устроено таким образом, что вы пошагово проходите эти уроки, то есть вы не можете перескочить вперед, например, там с 5 на 20 урок, а вы идете четко по плану и пошагово. И, соответственно, доходя до определенных уроков, вы проходите домашнее задание. То есть даете отчет о проделанных вами действиях. Вас проверяют, смотрят, правильно ли вы сделали то или иное действие. Если где-то ошиблись, вам помогают, то есть исправляют ваши ошибки, чтобы, во-первых, у вас не было каши в голове, чтобы у вас все было структурировано, и, соответственно, вам было намного проще двигаться дальше, потому что если вы совершите вначале какие-то ошибки, то в дальнейшем э, вы можете совершить этих ошибок еще больше, так, когда сделали неправильное действие. А здесь вам помогут, подскажут, и вы всегда будете двигаться четко э, к своей цели. Третье – это набор готовых промо-материалов. То есть, конечно же, в процессе обучения вы сами научитесь делать и обложки, и различные посты, графику да, для рекламы. Но в процессе обучения вы будете получать готовые шапки для YouTube-каналов, для ВК-групп, готовые оформления постов, чтобы, соответственно, вы быстрее могли обучиться и быстрее получить результат. Четвертое – это список топовых сервисов для рекламы. Как вы знаете, в интернете полно сейчас различных сервисов, и далеко не все они приносят результат. Здесь же в процессе обучения вы будете получать, во-первых, сервисы, на которых вы уже получите определенный результат, и в плане рекламы они будут очень хорошо работать. Ну и во-вторых, вы получите уроки, как правильно этими сервисами пользоваться. Пятое. Это помощь и поддержка. Что особенно мне понравилось в обучении SmartMoney, это то, что в личном кабинете вы всегда можете задать интересующий вас вопрос. Согласитесь, бывает ситуация, что спонсор ну, не всегда на связи, возможно, он уехал куда-то отдыхать, либо по делам, либо вообще да, спит, а вам срочно нужен ответ на ваш поставленный вопрос. Здесь у вас будет несколько кураторов, то есть даже если кого-то нет на месте, в любом случае будет человек, который проверяет домашнее задание и, соответственно, готов вам любое время помочь. Ну, также хочу сказать, что если вы присоединитесь да, к моей команде, то, соответственно, если я буду вашим спонсором, я вам в любом случае всегда помогу, когда я, конечно же, буду на связи. Но если вдруг я сплю, да, либо меня нету, э задавайте вопросы в личном кабинете, вам всегда очень быстро ответят. Ну и шестое, это бонусы и подарки на суммы свыше 53 тысяч рублей Сейчас я подробно рассказывать об этих бонусах не буду Вы можете узнать о них более подробно, перейдя по ссылке в описании под этим видео Переходите по этой ссылке, подписывайтесь на мою рассылку и получите доступ ко всей информации Честно сказать, я был немного удивлен, когда изучал эту систему А изучал я ее более месяца, ну потому что, да, сами знаете сейчас в сети очень много обмана и лохотрона и ну перед тем как заходить в ту или иную систему обязательно нужно ее а, тщательно изучить так вот многие люди которые абсолютно ничего ранее не зарабатывали изучив да и пройдя эти уроки стали действительно зарабатывать очень хорошие деньги и а, зарабатывать да от 50 тысяч рублей а, в ближайший месяц если ну, действительно, отнестись к этому серьезно и тщательно, да, проходить, изучать все уроки, а главное, применять их на практике, то заработать эти деньги, поверьте, не составит никакого труда. Все ограничения находятся лишь у вас в голове. И зарабатывать в интернете можно действительно очень хорошие деньги. Поэтому я могу смело вам рекомендовать данную систему. Ссылка будет в описании под этим видео, можете смело по ней переходить, подписываться на мою рассылку и получить доступ ко всей необходимой информации. Повторюсь, перейдя по ссылке, вы узнаете о тех бонусах, которые вы получите от системы Smart Money и дополнительно о тех бонусах, которые вы получите лично от меня. Так как я заинтересован в вашем успехе, я буду давать вам много интересных программ, которые отдельно стоят довольно больших денег и давайте свои авторские скрипты ну, обо всем об этом повторюсь, можете узнать перейдя по ссылке в описании всем желаю больших заработков главное, никогда не сдавайтесь в интернете можно, повторюсь, зарабатывать очень хорошие деньги, и с помощью системы Smart Money это будет сделать намного проще, и действительно, вы в короткие сроки станете профессионалом и начнете зарабатывать свои деньги, если ранее этого не делали. В общем, друзья, ссылка на обучение будет в описании. Переходите по ней, подписывайтесь и получайте доступ ко всей информации. Ну а с вами на связи был Сергей Сидоров. Желаю всем огромных заработков. Пока-пока.